Всем большой привет! Сегодня хочу познакомить вас с одним из самых популярных комьюнити, это Dubai Hills от застройщика MR. Расскажу, за что его так любят, почему его выбирают, покажу, как оно вообще выглядит, какие здесь есть фишки. Ну и совместим приятное с полезным, поскольку буквально через пару дней здесь стартует новая фаза. Ну, обо всем по порядку. Начать хочу с такого общего визуального восприятия, да, немножечко вам настроение передать, а, как вообще эта комьюнити выглядит. Ну, вы сейчас видите малоэтажную, среднеэтажную застройку. На первых этажах преимущественно коммерция, а, магазины, кафешки, сфера услуг. В принципе, вы видите, что уже все благоустроено, озеленено, а, ездят автомобили, ходят люди, ну, то есть, в принципе, вот эта часть комьюнити уже обжита. Ну, а стройка, она дальше, и, в принципе, она не сильно мешает тем людям, которые уже живут и пользуются здесь всей этой инфраструктурой. Другое дело, что сама инфраструктура будет со временем становиться все богаче. Она есть как общая, и, по, -по, -по, -по большей части, она уже полностью готова. И, конечно же, в первую очередь я говорю о парке, шикарном парке, который мы сейчас с вами пойдем смотреть. Но также есть и инфраструктура, Каждого отдельного корпуса. Так, в каждом доме есть бассейн, есть тренажерный зал. Ну и, как я сказал, уже есть коммерция. Кроме того, внутри самого комьюнити есть три школы. И поэтому вам куда-то ребенка даже далеко возить не придется. Он может ходить пешком, ездить на самокате, как душе угодно. Также комьюнити отличается тем, что оно равноудалено от Дубая-Марины даунтауна, ну и по сути даже пляжа, наверное, то есть минут 20 до даунтауна и марины и минуточек 15 э, на автомобиле до пляжа. Главной точкой притяжения резидентов Дубай-Хиллз является без сомнения Дубай-Хиллз-парк, и даже если вы просто на карту посмотрите, вы увидите э, таких, таких внушительных масштабов зеленое пятно, И осмелюсь предположить, что это самый крупный благоустроенный парк, построенный э, для одного отдельно взятого комьюнити. Благо он открытый, и в принципе любой желающий сюда может приехать, есть, кстати, парковки, выходные дни они даже бесплатные. Для общего понимания, сейчас понедельник, после обеденное время, и люди в основном кто на работе, кто на учебе, в общем, людей не очень много, хотя тоже есть. Но вот вчера, когда мы с супругой приехали, соответственно, это был, было воскресенье, вечер. И я немножко почувствовал себя внутри видеоигры или какого-то презентационного ролика застройщика, потому что все, что можно было использовать или задействовать, здесь все было задействовано. Вот есть вот эта беговая полоса, прорезиненное покрытие, обязательно были бегуны. Есть какие-то спортивные площадки, обязательно там кто-то тренировался. На детских площадках тоже все было занято. Ну, короче, людей здесь... Прям очень много, все это очень активно задействовано, использовано. Ну, потому что сделано, все спроектировано, действительно круто. Ну, и в целом, а, потому что комьюнити, о котором мы сегодня говорим, уже, в принципе, та часть, что построена, неплохо обжита. А, посмотрите, как интересно вообще сам Дубай Хиллс Парк построен. А, здесь очень много поработали с ландшафтом. То есть, есть вот несколько холмов таких зеленых. А, вообще, как вы понимаете, он не естественный, да, все это была равнинной частью, и просто они с этим тоже поработали, отсыпали, засеяли. Есть, наоборот, какие-то углубления. Очень много цветов высажено, очень много высажено деревьев, растений. Но мы сейчас пробежимся по парку, его в целом посмотрим. У него протяженность около километра, поэтому, я не знаю, весь его вам, наверное, показать не смогу, но на каких-то вещах буду делать акценты на самых интересных. Вот, смотрите, вот одна из отметок это 1800 метров. Да, это, наверное, по кругу, ну, соответственно, здесь можно прямо наматывать круги для бегунов раздолье. А, вот, посмотрите, да, то, о чем я говорил, такое углубление. Если я не силен в этих делах, если там альпийская горка, а если не горка, то это как? Напишите в комментариях, да, а, вот, пожалуйста, тоже а, создали вот эту вот искусственную. Знаете, смотришь, и а, как реклама каких-то альпийских лугов. Здесь не хватает буренок вот этих и шоколада Милка. Причем очень классно. Я не знаю, насколько вам картинка все это передает, но думаю, что должна. Ну, а вот корпуса сами. Как вы сейчас видите, это, кстати, первая линия от парка. Мы с вами обзор начинали с, как бы со второй линии, точнее между второй и первой. Кстати, Дубай Хиллс Парк еще и очень крутое место для того, чтобы гулять здесь со своей собакой. А вообще, в целом, Дубай не самый док-френдли город, и много куда с собакой здесь просто нельзя. А, но вот а, в Дубай Хиллс Парк, пожалуйста, вы можете и по всему парку гулять. И даже вот есть отдельный док-парк такой, это а, изолированная площадка со всякими отдельными развлечениями. Вот ваш песель может залезть в такую трубу, может там поскакать через препятствия, можете ему покидать фрисби. Ну вот вчера вечером, наверное, тут собак было штук 15 на одной только этой площадке. Это не считая всего парка, на лужайках, где, на, по прогулочным зонам, где а, хозяева с ними гуляли. В общем, круто, что здесь это настолько продумано и этим действительно удобно пользоваться, и люди с удовольствием этим пользуются. И я думаю, что многие сюда своими собаками просто из соседних районов погулять приезжают. Да и не только с собаками, вообще просто приезжают с детьми или самим прогуляться. Ну, вот как мы вчера, например. Ну, а здесь вот уже детская площадка. Только одна из, на самом деле, многочисленных детских площадок. Здесь вот она с песочком, с какими-то канатами. Можно там куда-то залезть, с горочки скатиться. Ну, короче, здорово. Ну, они тут каждый, не знаю, метров, наверное, 100 по обе стороны. И, кстати, очень много я слышу русской речи. И детской русской речи, и взрослой. Здесь, я так понимаю, что много покупателей было из России. И такое, ну, и многие арендуют, кстати, здесь русские, я знаю. И такое здесь уже внутри комьюнити, русское комьюнити сложилась. Так что вам, наши русскоговорящие зрители, здесь точно не будет одиноко. Здесь вот, пожалуйста, уборные, дальше спортивные площадки, там волейбольная площадка, а вот это что-то похожее на роллер-дром, не знаю он ли это, ну такой в миниатюре. Ну, короче, разнообразие того, чем здесь можно заняться Просто поражает воображение Я так прилично уже по времени иду И дошел только до середины парка Ну, понятно, я переочистил камеру еще включаю Вам что-то рассказать, но тем не менее И здесь вот перед нами сейчас Такая большая-большая Зеленая поляна И ее так вчера условно разделили На несколько частей Здесь вот люди постарше У них был такой импровизированный пикник Они притащили сюда Такую, знаете, пикниковую складную мебель сидели, общались, там сделали импровизированное футбольное поле и такие ребята лет 14, наверное, гоняли мяч в той части, кто-то играл в сквош, ну и так далее. В общем, здорово, что есть такое место, максимально продуманное, где можно разными вещами заниматься, развлекаться. А вы, кстати, если знаете в Дубае какие-то вот еще подобные места, пишите в комментариях, даже если это никак не связано с темой недвижимости в целом, о чем напоминаю наш канал, да, и чем я напоминаю, мы занимаемся подбором, консультацией и проведением сделок с недвижимостью под ключ. Даже если с этим никак не связано, может быть, найду время, доеду, поснимаю, потому что, ну, в целом, нас смотрят не только те, кто собирается что-то покупать в ближайшее время, а просто, чтобы знать побольше про Дубай. Да, и вот, соответственно, будем таким людям рассказывать о Дубае побольше. Так что знаете места, пишите в комментариях. Но вот, вот это, мне кажется, что зона очень достойная. Тоже напишите, что думаете об этом. Мы, наверное, где-то две трети его прошли. А там еще в конце есть неплохая кафешка. Мы вчера там даже поужинали. А есть небольшой пруд. А, ну и, в принципе так вот выглядит этот парк. Я думаю, что вам в целом, вот, кстати, сейчас видно, довольно активно заливают водой, но эту траву действительно, чтобы поддерживать. Сейчас-то еще не так жарко, то есть, наверное, не так обильно можно поливать, а вот летом, я думаю, что прям приходится поливать конкретно. Продолжая тему больших зеленых полей, еще хочется добавить, что Дубай Хиллс – это не только парк, и... Апартаментные корпуса справа и слева от него, это вообще комьюнити гораздо больше, здесь еще виллы, таунхаусы, и что касается зеленых полей, да, мысль была в том, что здесь еще и действует очень большой гольф-клуб, площадью 65 футбольных полей на 18 лунок, поэтому если вам эта тема близка, вы можете вступить в этот гольф-клуб и по выходным, пожалуйста, играть здесь в гольф. Что же касается старта продаж новой фазы, она будет расположена вот здесь. Ну, вообще, на самом деле, забегая вперед, сразу скажу, что не только для того, чтобы об этой фазе рассказать, я сегодня сюда приехал, потому что, в принципе, очевидно, что корпус здесь не последний, места еще есть, поэтому будут в продаже открываться что-то еще. Если даже вы посмотрите это видео там, через какое-то время, и вот новая фаза будет уже к тому моменту не актуальна, имейте в виду, что если проект в целом вас заинтересовал, можете оставить заявку, и мы здесь что-то или из... Того, что будет в продаже, посмотрим, или можем с вами подождать какой-то какой новой, новой очереди. Итак, что касается того, о чем сейчас идет речь, это очередная фаза, которая называется «Эльвира». Такое вот привычное нашему уху название. Да, у нас это довольно распространенное женское имя, у меня, кстати, тещу, тещу так зовут. Здесь апартаменты будут начинаться за one bedroom от 1.29 миллиона дирхам. 1,91 миллион дирхам за трехкомнатный апартамент, за двухкомнатный, прошу прощения, за ту-бедрум. И трехкомнатный апартамент здесь будет стоить 2,99, ну считайте, 3. Также будут еще таунхаусы, будут дуплексы, они будут стоить несколько дороже. Подробную информацию, планировку, брошюры, презентации вы можете запросить по номеру, который вы сейчас видите ниже. Мы все пришлем, с вами свяжется наш специалист и подробно вас по проекту проконсультируют. Сдача в эксплуатацию этой фазы запланирована на 26 год и, соответственно, до этих пор. Здесь будет действовать рассрочка, ну, как это всегда в Дубае от застройщиков и бывает. Рассказывая про комьюнити Dubai Hills, нельзя не сказать про Дубай Молл, потому что это классный новый современный торговый центр внутри самого комьюнити, при этом сюда приезжают из разных районов города, потому что он очень удобный, он крупный, достаточно крупный, чтобы там найти, в принципе, в основном все, что нужно. Там есть бутики, там есть всякие салоны, там есть дипермаркет, там есть кинотеатр. Да, в принципе, все, что в крупном торговом центре есть, там есть. Но при этом он не настолько огромный как, скажем, Дубай Мол или Mall of Emirates, и вам не нужно километры нахаживать там внутри. И вот наличие такого современного крупного торгового центра внутри комьюнити в очередной раз делает проект Dubai Hills уникальным, потому что ну, от крайнего дома вы до торгового центра сможете дойти минуточек за 20-25, от ближнего, может быть, минуточек за 5-10. Реально у вас в шаговой доступности ТЦ. Но другого такого комьюнити, где прям внутри встроен торговый центр, я не знаю в Дубае. Вот, наверное, все, что хотел вам сказать по сегодняшней теме. Всем спасибо за внимание, с вами был Искандер, Санса Целлер из Дубай, и всем до скорых встреч, пока!